Так, всем привет! Сегодня поговорим о таком проекте для профессиональный сервис для раскрутки в сети ВКонтакте. Называется SocialX. Ссылку я оставлю под видео, можете зарегистрироваться. Так, смотрите, на данном сайте нужно выполнить всего 4 шага. То есть это на зарегистрироваться на данном сайте, выполнять задания, получать за эти задания баллы, тратить баллы, также на те же самые задания который вы будете создавать. Регистрация очень простая. Нажимаем на регистрацию, вводим логин, который вы хотите, пароль, соответственно, e-mail. Тогда придет письмо о подтверждении регистрации. Так, я этого делать не буду, потому что я уже на этом сервисе зарегистрирован. Идем дальше. Как входите в проект? Здесь перед вами список всех заданий, которые оплачиваются на данный момент. То есть это всевозможные репосты, лайки, друзья, добавление друзей, вступление в группу, прохождение опросов и все в таком духе. Так, присутствует также реферальная система, то есть за каждого приглашенного человека вы будете получать 200 баллов. За каждого, обратим внимание. И потом 15% от суммы баллов, которые приобрел ваш реферал, и 10% от суммы баллов, которую потратил также ваш реферал. Ваша реферальная ссылка будет находиться чуть ниже после регистрации, вы ее уже увидите. Вот на данном этапе у меня получается 506 250 баллов, которые я заработал самостоятельно, выполняя все возможные такие же задания, которые вы будете видеть на главной странице. Так, ну допустим, смотрите, если пополнять баланс так, платформу системы в бане допустим, на 500 баллов, если это получается у нас, так, сейчас посчитаем. Если это получается 15% от суммы, то это 75 баллов, если он пополнит баланс на 100 рублей, 500 баллов, вам прилетит 75 баллов уже, плюс еще к этим 200 стам. То есть все очень просто, даже если он еще и потратит эти баллы, которые он приобрел, уже вам еще будут постоянное поступление баллов. То есть реферальная система очень прикольная. То есть у вас постоянно будут накапливаться баллы, даже если вы не будете выполнять никакие задания. Ну, задания, конечно, рекомендую выполнять, потому что достаточно очень хорошо стоят и очень хорошо сайт раскручен, выполняется задание прилично быстро то есть допустим вот несколько минут назад создал вот эти три задания уже и уже как, уже как видите идет выполнение их так ну на, на этом все ссылку под видео я оставлю для регистрации на сайте также вступайте в нашу группу вконтакте таким вот она образом выглядит Регистрируйтесь, участвуйте. Очень прикольный проект на самом деле. Мне вам очень все понравилось. Так работает все изумительно. На этом все. До свидания.